Всем добрый день! Сегодня у нас распаковка нового жесткого диска на три с половиной дюйма от то есть, изготовлен он в июле 2018 года. Ну и поставляется в обычной упаковке от электрозащищенности, то есть, статического электричества, ну и влаги. То есть, вот в таком пакетике. Так, ну и внутри непосредственно... Там находится диск. Так, ну и диск PC p 300 на 3 терабайта. На 3 терабайта. Так, сериал АТА третьей версии. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет данный диск в синтетических тестах который сейчас проведем непосредственно итак, смотрим итак, давайте сейчас протестируем жесткий диск Tashiba P300 на 3 терабайта но прежде чем тестировать, нужно его активизировать ну и форматировать сейчас мы эту операцию и проделаем Так, вот у нас есть диск третий, которая нужно отформатировать. Так, ну здесь вот два типа, то есть загрузочная запись MBR и GRT, GPT. 5 так первое это случае это для двух терабайтных дисков второй случай это свыше То есть берем его так ну я размер полный возьму так сделаем метку так ну и вот он у нас появился и приступаем к тестированию итак давайте протестируем новый диск который мы только что создали ташиба диск P300 ну и сначала открываем стандартную программку которая называется Crystal CrystalDiskInfo ну и просмотрим характеристики характерные данному диску как видим то есть расписаны основные составляющие, как он не поддерживает данный диск, то есть рассчитан на сериал АТА 3 версии, подключен к сериалу АТА третьей версии, то есть скорость вращения, число включений, так, общее число, время работы 0 часов, так, ну и на данный момент ошибок не наблюдается так, ну и температура 26 градусов, то есть техническое состояние, ну, самое понятно, что диск новый, то есть состояние хорошее так, ну и продолжим, мы это стандартной программой Crystal Disk Mark, ну и проверим на скорость чтения, на скорость записи, итак, это у нас диск G Так, ну и давайте проверять. мы понаблюдали скорость чтения и скорость записи на новый диск toshiba pad 300 на 3 терабайта так да еще хочу сказать что подключен не напрямую к сериалу лота а через usb 3.0 вот получились вот такие скорости на данный момент Так, давайте опять проверим на скорость записи и чтения жесткого диска Toshiba диск на P300 на 3 терабайта в еще одной программке, которая называется в данном случае SSD Benchmark. То есть заточена она под SSD, но мы протестируем ее на обычный жесткий диск. Единственное, мы берем вот эти вот тесты сразу же хочу сказать они продолжительные будут э, на данном диске так у нас диск G диск G подключен по USB 3.0 то есть и проверяем скорость записи и скорость чтения так вот у нас показала скорость чтения минимальная максимальная так ну и давайте еще один проведем тест а именно на запуске кисов, программ и игр сколько вам потребуется для этого времени Вот мы получили следующие результаты в данном тесте по ISO, программы, программы ну и играм.